Здравствуй, мир, лыжи RC4 да RC4 Superior RC Race Carving такие лыжи такие ho ho ho ho вам не это это тут, ho не, не Это ho не здесь, это ho да? Этим надо ho ho ho Ну, показанию, очень средние лыжи. С некой потугой на... Рейскарминг на спортивные какие-то ну, моменты, но а, ведут себя очень средничково на очень-очень такой средний уровень. Претензий нет, но работают очень в среднем режиме. То есть да, их поворот где-то 16-17 метров. А, в лояльных условиях работают отлично, едут хорошо, чуть склон становится жестче, ледянистей. А, тем держать им становится как бы хуже. Вот, приходится их ослаблять, снимать нагрузку, но удерживаются. В дугу возвращаются охотно, управляются легко, но никакой отдачи не ждите от них. Она есть, я не скажу, что ее нет, она есть, но тупенько-тупенько-тупенько, немножко сонно. Да какой немножко, совсем сонно. А, общее впечатление при этом, скажу честно, от них позитивное. Потому что при всей их среднечковости они рабочие такие, работающие лыжи. Да, они во мне успешно карвят, очень хорошо уходят в дугу и держат, в принципе, ее в этих самых лояльных условиях, в этом среднем радиусе. Да, у них нету подвигов и героизмов, но они легкие управления, приятные скольжения, достаточно комфортные, мягкие. Дают вот это вот ощущение резаной дуги, дают возможность ее поймать и почувствовать ее, и поработать с ней покататься в удовольствие с контролем да, требует лояльных условий, да, требует хорошего склона, чистого, ровного, средней крутизны или пологого но работают, работают, в общем впечатление еще раз говорю да, лояльные такие лыжи, приятные на крутиках, на льду нет, на буграх, наверное, скорее нет, больше нет чем, да, конечно, мне трассы вообще нет такие вот пенсионер стайл то есть для людей Склонны к некому такому, может быть, техничному катанию, но либо там не способны по физической форме, может быть, какие-то травмы, может быть, просто, да, как бы отдых, начальный уровень. Но лыжи, имеющие право на жизнь, я готов их советовать новичкам, середнячкам, ориентированных на карвинг. При этом не агрессивный карвинг, а такой расслабленный крейсерский карвинг, такой, может быть, на каких-то курортах с небольшими уклонами или там средней длины склонов. Ну, в горах хорошо, может быть вполне, если едете в какой-то горный курорт с разнообразием склонов, разного уклона, разной длины и ширины, не перегруженные народом. Но вполне себе вариант, очень приятные, позитивные лыжи. Все, больше сказать нечего, такой хороший плотный среднячок, не более чем. А, чтобы не пропустить следующие лыжи, подписывайтесь на канал, встретимся на склоне, пока!